Мам, вот приставка для цифрового телевидения Не извини, надо бежать Потом приеду, все настрою Только не опоздай, а то аналог отключат Успею, не волнуйся Давай, все настрою я уже все сделала. Позвонила по телефону 8 800 220 2002 и мне помогли настроить. С 15 апреля аналоговый сигнал отключат в следующих регионах. Узнайте, как перейти на цифру по телефону 8 800 220 2002 или на сайте смотрицифру.рф. На западе Германии остановили движение поездов из-за